Друзья, ну что, пришло время подвести итоги. Итоги в нашем длинном многомесячном марафоне, можно так сказать, да. Мы с вами виделись, в январе была закладка, если не ошибаюсь. В феврале у нас с вами была, да, по-моему, в феврале все-таки мы заложили. Сегодня апрель, сегодня 20 апреля, наверное, пора закончить вот этот ролик, и тогда еще в предпоследнем нашем. Общении. Я обещал показать, что у меня получилось с той ветчиной из ролика Давайте вялить вместе ветчину. В общем, этому мясу точно полгода, может быть, год. Ну, мне кажется, полгода. Это которая копченая осенью. Да, осенью я его коптил у себя в гараже. Шейка сырокопченая, лома, карбонат сырокопченый. Это говядина брезаула. Говядина. А это четыре филеечки, склеенные между собой, свиные филеечки, помните? Вот сейчас они так выглядят, я вам сейчас все расскажу, все эти моменты я, я все расскажу. Дальше, э, окончание ролика, ну, можно сказать, что окончание уже пост-жизнь, так скажем, да? Ролик «Давайте вялить вместе колбасу». Это та самая сырокопченая домашняя колбаса. Да? Дальше, и еще в виде иллюстрации я вам привез показать, э, как можно делать... Вот в чудо-пакете, когда совсем все плохо, да, видите? Без чудо-пакета, ну, просто там подверил, как, как пришлось, на подоконнике. И потом упаковал вакуум, да? И даже без вакуума, вот так, Встреч пленочки. Ну, плохо, ну, тоже ничего. Вот, то есть весь спектр хочу вам рассказать и поставить на этом точку, собственно говоря, да? Но вернемся все-таки к основной нашей теме. К основной теме этого ролика Мацик Скиландис Киндзюк э, и еще какое-то название белорусское я забыл порежем посмотрим что получилось а там продолжим Ладно, давайте порежем значит этому э, Мацику Скиландису Киндзюку примерно три месяца из-за того что он был большой в диаметре там 120 калибра он естественно сох вялился очень долго вялился первый наверное месяц у меня Кое-как на окне, где-то на подоконнике, а потом я просто перекинул, после нашей с вами встречи последней, во вторую часть, по да? я закинул его в, этот, в отдел для овощей в холодильнике и все, и забыл. Вот еще месяц, наверное, точно, может даже полтора, он там так и болтался. Давайте порежем. Ну, давайте вот так, наверное, наискось все-таки. Интересно, что было. Смотри, ну-ка. Ну, пустоты между кусочками я вижу, но в принципе все. Все нормально. Ну-ка, дальше. Да, пустоты все-таки остались. Все-таки, конечно, помельче фарш нужно делать. Ну-ка, еще разочек. Да, тут поинтересней. Но все равно пустоты есть. Ну а запах вот этого вяльного мяса. Ну, запах этого вяльного, это обалдеть. Так, что у нас тут с дегустацией получается? Белый перец чувствую, по-моему, дедушкин гостиницы можжевелка. Тмин-можжевельник, черный перец, очень вкусно, яркая кислинка, вот примерно, но не перебивайте, пожалуйста, вот примерно, рисунок тот, тот самый, как вот здесь, да, видите? Вот один в один, а? Похоже? Но ну вот плотность, конечно, меня смущает. Есть. Мы снижаем прям сильный бал, один точно бал за. Ну, потише, пожалуйста, куку. -ку. Снижаем балл за пустоту на срезе. Все остальное, ну, более менее в пределах нормы. Все, ребят, мне кажется, эксперименты окончены. Красивый, модный. Оставлю я этот кусочек еще, вот этот, оставлю еще на пару месяцев, может быть, на год еще. Посмотрим, что с ним происходит. Мне кажется, кинзюк удался кинзюк, Мацек, скеландис, как вы хотите так и называйте я как духи нюхаю нюхаю, нюхаю, отлично, очень хорошо прекрасно дальше, про колбасу давайте уж если мы начали с кинзюка, то и колбасой продолжим она сейчас стала практически уже мумифицированной то есть очень плотная текстура прям вообще плотнейшая лежал просто в холодильнике, она высохлась, естественно вот, прозрачненькая, прям прозрачнейшая ну идеальнейшая, сейчас я к Сергею Александровичу покажу на срез ну просто какая-то песня по вкусу, я уже пробовал, копчение идеально говяжий жир, как, как масло, шикарно вот сейчас она стала прям идеальной колбасой сырокопченая, домашняя колбаса ролик, там, см, посмотрите, по-моему, в октябре вышел Режем с вами шейку, копу, сырокопченую. Кто-то утверждал, что э, сквозь чудо-пакет мясо не коптится. Но это не так. Коптится, прекрасно. Аромат копчения проходит. Все хорошо. Так, я вижу воды. Видите, сколько вакуум вытянул, да? То есть где-то процентов 35 потери всего лишь. Дальше я режу тоненько, но чтобы просто показать вам, да? такая картиночка. Mm. Нравится? Мне тоже очень нравится. Обожаю. Вот это, вот это обожаю. Упакую я его еще разок. Еще на пару месяцев. Дальше посмотрим. вот такая долгоиграющая история будет. Ну почему нет? А, супер. Мега супер. Просто песня. От Хамон. камон. Да, как говорится. Да, очень. Так следующий. М -м -м, карбонат. Карбонат у нас со смеси фенокеона, по если я не ошибаюсь. Режем, пробуем. Но обещал же Ну значит, значит, порежем. Попробуем. Так, здесь и сушка была выше. Но все равно влажноватый, да? Ну, сейчас еще тут на жаре полежал. Немножечко дал, дал. жира. Вот такая картиночка. Я специально тоненько режу, чтобы вы видели что это прям вот сплошной монолит идеальный вот то, как хотелось видите прям вот, прозрачность видите прям прозрачность а? М -м -м. здесь гораздо ярче чувствуется вкус вот этого зрелого мяса прям обалденно карбонат зачет лома прям да Бреза у вас говяжья так говядинка глазной мускул говяжий вы понимаете я про что про то что ты можешь заложить кусок мяса и забыть про него и забыть про него на полгода и он станет только вкуснее поэтому этот вклад выгоднее чем в банке Я вот про что понимаете мясо полгода назад было дешевле чем сейчас и все это время оно лежало и накапливало свою стоимость, добавленную стоимость. Поэтому, если ты фермер, если ты имеешь отношение к мясопереработке, ну не бегай ты в банки со своими там, какими-то кровно заработанными, заложи ты свои деньги вот в такую вот красивую картиночку, смотрите, какая. А? Брезаула. М? Идеально. Это же сыр копченый было, да? Угу. Гораздо более плотная Такая однородно-монолитная Текстура С кислинкой яркой Мне очень нравится Вот Говядина прям идеально. Говядина круче, чем вот эта лома О, Чем шейка точно И даже круче, чем, чем лома Ну, в смысле, карбонат Дальше Четыре филейки Спаянные, связанные одной целью Посмотрим, что с ним получилось. Ну, аромат. Ну, аромат суровяльный такой, интересный. Такой дрожжевой немножечко. Это же Cure, да, знаете? Да, дрожжевой немножко. Белый налет – это изикюр. Бояться его, ну вот, если вы добавляли Cure, то бояться его не надо. Просто мне даже буквально вчера кто-то писал, что вот белый налет, можно ли это есть? Да можно, не парься, можно. Вот такая полупрозрачность. Все прям идеально. Вот такая вот картиночка. Да. Так должно быть. Она идеально. Вот ну так, собственно, и планировалось. Уплотнилась, спаялась, смонолиделась. Все, все, что нужно. Сверху не обращаем внимания, ну можно просто помыть и подсушить, как вариант. Дальше, к грехам нашим тяжким. То есть. Закончили, да, четыре вида изделия из сериала «Вяли вместе ветчину». Мы с вами отсмотрели, отдегустировали и расстались оценочки и приоритеты. Дальше показываем вам, как не надо делать. Вот этот кусок мяса, я планировал с ним делать, из него делать ветчину. Но потом просто засыпал солью сверху, нитритной, и забыл. Она у меня полежала в лоточке, ну, где-то недельку полежала. Я так думаю, ну ладно, попробуем, что, что, что получится. Сбоку на переворачивал, потом достал. Без пакета, без всего, просто положил на решетку. Вот рядышком, вот, вот, вот, вот с этим куском положил на решетку. Который тоже, видите, отстал. Совсем отстал от мяса. Тут должна была быть плесень, но ее не было, потому что слишком было сухо. Слишком было сухо в помещении, не в холодильнике. Поэтому там тоже было достаточно сухо, и плесень не успевала, ну, не могла развиваться. А потом уже наступили такие условия, когда уже плесень не могла совсем развиваться. Давайте порежем и посмотрим, как вот может быть и как лучше не делать. Тут прям корка жесткая, жесточайшая корка. Она мне неделю лежала на подоконнике. А вкусно. Как ни крути. Здесь нет стартов, здесь нет... Никаких пленок, ничего практически нет. Но это пахнет интересно. Насчет безопасности, я не знаю, ребят. Не, не спрашивайте. Не уверен, что это безопасно. Ну, почему нет в виде эксперимента? Я попробую. Ну вот такие вот делали нашу бабушки в деревнях, я так понимаю. Да, просто, просто мясо, кусок мяса, который вяленый. И пах также. же. один-один. Ну, Это вкусно. Да. Вот хорошо. Такое. Старое, немножко прогоркшее сало. Спек, да? Или спек? Немецкий. Вот примерно то же самое. Ну, ну почти нет кусок, конечно, мяса. Ну, там больше из... Эм, округа кусок, но ну, это очень похоже. Так, ну и вот этот вот... Что у нас тут? Карбонат. Этому карбонату... М -м, ну, наверное, три месяца. Да. Этому карбонату три месяца. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. О, вообще другой. То есть, это куски мяса те же самые, но ну, одинаковые как вот, вот с этим, только здесь одна нитритка, здесь все-таки нитрат добавлен. Ну-ка. А вот, кстати, без стартов и заметно. Смотрите-ка. ты Александр, что наведешься, вот поры, видите, вот эти вот поры мелкие. Кусок был накачан, скорее всего, потому что он был очень водянистый. Накачан, в смысле, в магазине еще. И стартовых культур не было, но ну, я не вижу, не чувствую аромат кислоты, чувствую аромат какой-то щелочи, что-то такое. Вот. И старты не подавили всю эту микрофлору, которую внесли в этот кусок с помощью игл, ну, с помощью этого рассола, рассола который накачали туда, да. Ну, они просто бабла подняли заработали на мне. И на вас то же самое делают. Вот. И выросло, что-то выросло, что образовало вот эти вот поры на срезе. Мелкие-мелкие, видите? Вот они. Вот. Их много прям по срезу. Они одинаковые по размеру, это значит, что они стартовали одновременно. Но это микробиология. вот. На нас заработали, и э, без стартов здесь уже никак не обойдешься. Вот сравнение. Вот тут нет пор этих. Вот гляньте, тут нет этих пор, я не вижу. А вот здесь уже без стартов, ну прям, ну так, жучковито мне пробовать. Каким-то сырым пахнет. Извините. Капец просто. Вот козлы. Взяли, испортили мне кусок мяса. А я ждал три месяца. Печаль. <свят> <свят> Тоже бывает. Короче, покупаете, если в, не, в непроверенном месте или у какого-то крупного производителя э, мяса вакуумную упаковку. Вот я же купил вакуумную упаковку. И видите, что там болтается много, ж, много жидкости. Ну, вариант один. Либо использовать стартовую культуру для того, чтобы не убили вот это все вообще. Вообще все. Вариант два. М -м -м, пожарьте. Она уже сочная, она будет все хорошо. Вариант 3. Отдайте обратно этому продавцу. Ну, если получится, конечно. Но вы ничего не докажете. Короче, очень большая обида у меня здесь. Прям вообще козлы. Просто по-другому никак не скажешь. Даже у такого колбасника, как этот Агапкин. И у него бывает проруха. Ну, прям отвратительно что-то. Хорошо. Так, здесь были стартовые культуры, здесь были специи. Ну-ка... Что тут? Да, вспомнил. Мне прислали на образцы новую пленку для вяления. И вот эту я забраковал, переупаковал ее в вакуум. А это осталось вот в нашем чудо-пакете для контроля я делал. И тут не было стартов, а тут были старты. Вот, и смотри, вот и все видно. Вот прям вообще картинка вам на глазах. Ну, такой явный... Явно запах кислиночки, это один и тот же вот прям, ну, покупал одновременно, два, два куска. Ну, монолит, все хорошо. Ну, прям все чики-чики. И более розовый фрес, чем здесь. Смотрите. Видите? Да, это одинаковые куски. Ну, два соседних куска в магазине лежали. Вот, вот работа стартовых культур, пожалуйста. Это все в брак, вот это в брак. Ну, потому что, ну, все опасно. А здесь, ну, нормально. Даже с кривым мясом, ну, тоже ничего получается. В общем, друзья, все вам рассказал, как есть. Все вам показал. Эта говорящая голова вас уже утомила, я понимаю. Но вот сыровяльная история такая, ну, достаточно много подводных камней и достаточно много времени, чтобы ты мог ошибиться, да? И что-то может пойти не так. Вот все, что может пойти не так, я вам рассказал. И хорошо, что эта вот гадость не попалась. Потому что, ну, как вам еще показать, да? Потому, ну, сырье бывает совсем разное. Это еще можно есть, ну нормально еще, ну, ну более-менее, ну пойдет. Все остальное прям достойное. 4 месяца созревания, полгода, шикарно, работает. Киндзюк, 4 балла, хорошо, если бы не был пор. Хит, вообще хит, это вот сырокопченое домашняя. да. Бабушкин рецепт тоже можно, почему нет, просто положил, забыл. Ну такое же горковое сало, как и у бабушки. Это не делаем. То есть, uh, если вы покупаете мясо и с... видите, что в пакете болтается много воды, значит, что его накачали до вас. И, скорее всего, на... uh, это вот то, что вы накачали, скорее всего, вот так вот зацветет. Не... Ну, то есть, какая-то выросла микрофлора, которая сделала uh, не мясо, а такую губку в виде мяса, да? М -м -м -м -м -м Микрофлора. Такой же кусок мяса, но со стартовыми культурами, ну, стабилен, нормально. Плотный срез, без этого всякого там. Все, что хотел, рассказал. Вопросы задавайте либо в описании к этому ролику, либо во Вконтакте, либо в Телеграме. Если проблемы есть, пишите в Телеграм, там быстрее отвечу. Ну и наша новая линейка гриль, пожалуйста, она есть для стейков, для всяких там барбекю. Вот сейчас сезон лет начинается, можно жарить. Спасибо всем, как говорится, рад вас видеть на нашем канале. Вялем вместе 2022 будет открыто где-то в ноябре. К этому времени у вас есть время подготовиться, да? к этому времени у вас есть возможность подготовиться. Смотрите правильные каналы, берите правильную технологию. Я не говорю, что я самый-самый правильный, но есть опыт и понимание, что, что у вас будет получаться, да? И самое главное, мир вам, здоровья, дружбы, и все будет хорошо.